Привет, друзья! Сегодня 4 января 2022 года, и вот такой вот сон мне приснился. Я у себя во дворе на даче, в жаркий летний денек, и во дворе у меня я наблюдаю кучу рыбы. Очень много, прям гора. Это был карась или лещ, а может быть карп? Я толком вам не могу ответить, я не рассмотрел во сне этого. Но также сзади меня находился сосед, стоял рядом и развешивал вот эту вот рыбу, он ее вялил и говорит мне, смотри, как правильно надо вялить рыбу и протягивает мне кусочек рыбы, уже разделанной. Друзья, жду ваших лайков и надеюсь, кто-то сможет мне ответить в комментариях, к чему приснилось мне столько много свежей выловленной рыбы. Кстати, рыба была крупная, греющий лекар большой. А может быть даже этот.